И всем привет! С вами Dark Slash и мы будем снимать с вами Minecraft третий сезон и четвертая часть. И короче, это будет о том видео, как я здесь переезжаю, в принципе, собираем все вещи. Я буду выкапывать, естественно, апсу потому что она нам будет нужна. Так, мы же можем броньку скрафтить, точно. Так, давайте-ка сейчас крафтим. Так, nice. Берем. Все, кайф. Будем, короче, капать. А это будет быстрая перемотка. Все, в принципе, выкопали. Далее все собираем здесь. Так, сундучок, кстати, нужно. Что... Так. Блин, я не смогу железный топор сделать. Ладно, я, короче, хочу в тот. Пер... Ну, короче, переехать там, где есть деревья. Потому что я без деревьев тут ну, не могу жить, в принципе. Поэтому сейчас буду искать. Новый биомчик, там где я буду жить? Ах, первые серии. Блин, прикольно. Ладно, и сейчас будет быстрая перемотка. Серьезно? потолеку ладно короче я буду здесь теперь жить сование теперь класс кстати ты ну тут есть так есть у меня Седла нету окей короче буду добывать палочки пока что вот так так уже есть три палочки наконец-то блин уже здесь Наконец-то! Я этого так долго ждал. Так. Однокрафтим, короче, железный топор. Скрафтили. Найс. Будем, короче, наверное, здесь... Э, где-то строить дом. Потому что мы жили в пещере. И, наверное, где-то здесь. Да, где-то здесь. И сейчас, короче... Буду добавить в принципе дерево, потому что это мне нужно. Так сколько? Ага. Не, в принципе неплохой бил. что один блок окей так здесь еще нужно Так, сейчас нужно коровку, короче, поубивать пока что. Потому что мне нужна еда. У меня кровати нету. Капец. Как я жил вообще, в принципе, без кровати. Я в шоке. Эм. Так, ладно, пойду, короче, туда заходим. Сейчас нужно... Петельчик. Найс. Все, теперь можно туда погнать, в принципе. Сундук есть. Найс. Зала... А. Блин! Очень обидно. Так. Что же убрать? М -м, наверное, одну палочку. Так, берем, все просто просто все так еще так что же можно еще убрать это можно убрать все nice в принципе все то что я хотел забрал кстати тростник капец так это пока что не беру все, и теперь можем строить домик в принципе. Только нужно где-то разместить сундук, там, где я буду строить дом, и в принципе все будет нормально. Но по идее. Еще коровку убью в принципе. Не знаю, корок. Nice. И где? Я могу здесь построить дом. Так, нужно поесть. Так, наверное, где-то здесь. Офигеть. Кстати, золото. Хорошая вещь. Что здесь? каньона что ли в одном месте стоим а нет, это уже дальше пещера стоп серьезно и это все и это вся саванна зашибись что-то маленькая саванна ладно в принципе я думаю то что здесь жить можно Потому что это, в принципе, неплохое место. Так. Ну и nice. И, короче, сейчас будет быстрая перемотка. А, ребята, я нашел деревню. Так. Идемте в деревню. Интересно, что там есть. Так. Ладно. В принципе, неплохая деревня. Вроде бы большая. Или нормально? Нет, все же большая, наверное. Да, это большая. Найс! Наконец-то! Так. Ищем, короче, сундуки. Где могут быть сундуки? Здесь. Так. Хавчик. Куда же можно ищутить? Так. От места одного стака. Так, далее. Что здесь? О, чистая карта и компас. Там, где я заспавнился. Хм. Довольно неплохо. Ладно, я, наверное, здесь буду жить пока что. Я даже не знаю, что мне выбрать. Капец! Еще чистую карту. Можно взять. Потом ее буду использовать. Что не буду палочки. У меня вообще просто нету места. Ну, ладно, сейчас покажу, поэтому. А, это хорошая вещь. Это я с собой возьму. Это я сто процентов с собой возьму. А, это... понятно. Так. Нарю нафиг. Так. Я наверное кошечку приручу. Не, не смогу, видимо. Ч ⁇ чап было? Я вообще ничего не понял. Ок, прикольно. А, блин, я уже совсем забыл то, что у меня есть текстур пак капец. И сейчас где мои кровати? А! Я еще даже ее не сделал! Прикольно, прикольно! Что делаем так? И наконец-то кровать! Наконец-то! За все эти серии у меня не было кровати. Наконец-то есть кровать! О, да! Все! Найс! Nice. Ломаем пока что. И, в принципе, можем забрать верстак. Господи! Ну ч у меня так много всего? Бесит. Ну, в принципе, неплохо. Зачем я это сделал? Ооо! Плавильная печь! Это каев. Вс. Берем, короче, эстондизита. Так, nice. И есть тут еще что-то, пожалуйста. Ну давайте, давайте. Окса, можно поменять сразу бесплатно. Nice. Кстати, что он торгует? Ага, то, что у меня есть. Понимаю. Что ты здесь хочешь сделать, господи? Хм. Нужно, наверное, пшеницу пока что. Потому что жареная треска пока что немножко не спасает. Хотя спаса... Стоп. Нифига себе, тут, конечно, все круто. Так, ладно, ломаем все. А, блин, я еще даже не могу собрать. О, oh, найс nice. Все, нормально, короче. И теперь можно еще и здесь. Класс. Все. Так, а здесь что выпадает? А, это все то же самое. Понял. Ладно. Где мне тогда жить? Еще одна плавильная печь. На всякий случай. Тоже возьму. Неплохо, неплохо, в принципе. Хм даже мне сейчас нужно идти так наверное туда наверное ладно и сейчас будет быстрая перемотка Поблизости еще одна деревня. Офигеть, что это за серия, господи, я в шоке, <плёк> вот это хочу хотеть приручить. Стоять. Да, господи, топор. Ладно, окей. Так. Погнали быстро лутать эту деревню. Где еще? Где еще? Где еще? Так, то Здесь нету. Ладно. А, верстак. Хм. Неплохо. Что там? все Это все то, что мне нужно. Это хорошо. Так, вместо чего нужно выкинуть? Так, так, так, И место. Ладно, этого. Не будет у нас зелье прикрутить, тогда. Так. Ладно, наверное, снова будет быстрая перемотка. Все. Mm -hmm. Я, наверное, здесь поселюсь. Mm -hmm. Окей. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Да, все, здесь буду усилиться. Здесь буду устроить дом. Все. Надеюсь, то, что это не маленькая саванна. Потому что я уже заколебался. Искать нормальный биом. Mm -hmm. А не пустыню. Так Ну ладно, здесь уже намного лучше местность Тогда здесь буду, в принципе, строить Так, здесь поставлю сундук И буду, наверное, сейчас добывать дерево И сейчас будет быстрая перемотка Ну, в принципе, я уже все сделал то, что я хотел в этой серии. Ох, это было долго. Как я искал, конечно. Это было очень сильно долго. Ну, наверное, я еще что-то сделаю сейчас. Кстати, там есть шахта. Так, ладно, наверное, я туда пойду пока что. Сейчас проверю. Что то там есть, что то там нету. Я без меча пошел. Капец. Капец без меча пошел. Вообще жесть. И без, без топора вообще. Капец. Здесь, наверное, выйдет вход, но это потом. Короче, погнали туда. А хотя нет. Еще нужно обустроить свою хату, в принципе. Так, что здесь можно еще добавить? Эти две штучки. И вот это. Раз. И два. А! В смысле? Ха. А знаете, неплохо. <смех> Прикол <смех> Блин, а я с ним не смогу торговаться Господи, обидно Ну ладно, в принципе, окей Они и так все прикольные Ладно, тогда давайте-ка будем прокапываться В принципе, что ж будет-то И в принципе, там, наверное, будут алмазы Я надеюсь это просто. Так. Окей. Серьезно? Ладно, тогда я свою шахту сделаю. <с acontece> по-бырму. Или не по-бырму. Короче, как получится. В принципе, я думаю, что он будет там многом быстрее, чем в те разы. Ага. Так. В принципе, могу алмаз, но лучше железную сделаю. Господи, они не могут господи. Они угорают. Все, понял. Не от меня сбежали. Плохо зачем они это сделали. Ну а? ладно. У нее все равно есть железная лопата. Поэтому буду где-то, наверное, здесь копаться. Нет, я, наверное, сделаю... Знаете что? Здесь где-то раскопающиеся двери. Пока что. И, наверное, где-то здесь буду копать шахту. Вот здесь. В принципе, я думаю, то, что неплохо будет. А у меня факела есть? Стоп. Если их нету, то это очень сильно плохо будет. Их нету. Зашибись заряд стрела. Офигеть, я не знал то, что так можно смотреть, в принципе. Так, 10 стрел это неплохо. Арбалет это неплохо. Так, что же есть еще? Я, наверное, еще с собой немножко еды ну, возьму. Немножко совсем чуточку. А, у нее и так все есть. Ну и ладно, короче, дополнительно возьму. Так, далее, что же мне еще нужно сделать? Угу. Понял. Так, далее. Ладно. Нужно факела немножко сделать. Чтобы уж точно. Наверное, где-то 12 штучек. Хотя это будет намного больше. А! Нет, намного меньше. Нормально, нормально. 20. Тупо 20. Все. По идее, будет все нормально. Ну и ладно, сейчас будет снова быстрая перемотка. А, паук, окей, давай, давай, давай. Что ты мне делал? <звы> Блин, господи, капец, да вы че делаете? Капец, что они делают? Капец. <звы> Не, ну нафиг, ребята, ну нафиг, все, я ухожу. Это а слишком жестко. Еще один крипер, который уже. Да блин, меня просто прогоняют. У меня даже нету щита. Вот на... Так, ребята, все, теперь можно уже так копать. Это хорошо. Хм. Интересно, сколько здесь мне попадется алмазов. Очень интересно. Наверное, будет много. Потому что я копаю 4 на 4 блока. Я надеюсь на это. Так будет снова быстрая перемотка. Еще даже не нужно было быстрой перемотки, а уже здесь есть алмазы. Каев. Ну капец. Как так вообще? Я в шоке. Уже есть алмазы. Короче, серия удалась. Если что просить, то что такая долгая серия, потому что я хотел что-то глобальное сделать, поэтому можете поддержать меня лайк. Если вам это зайдет серия. В принципе. Ну и, короче, вот так. И будет самая быстрая перемотка. Вы угораете? Еще одни алмазы, ребята. Уже пять алмазов. Офигеть! Ч так много? Пять, шесть, шесть алмазов, шесть. Еще буду копать естественно господи это офигенная серия ребята я в шоке это лучшая серия которая у меня есть я в шоке я в офиге просто не я серьезно я тупо в вафиге. понял спирай немножко. короче пойду так но это неплохо рядом с лавой короче алмазы офигеть я в шоке на всякий случай здесь еще поставлю А там будет снова быстрая перемотка! Наконец-то еще одни алмазы. Да, я их нашел. Наконец-то. Их восемь. Короче, я, видимо, самый лучший искатель алмазов просто. Это капец. Ребята, это полный капец. За четвертую серию это капец. Ладно. Еще подкопаю. Наверное, четочку. Наверное, уже докопаю. Короче. Эту кирочку и все. Я уже буду заканчивать эту серию. А так будет быстрая перемотка. Капец! Битва с мобами... ААА! -а -а! Тушить, тушить! Где? все а, все так быстро... Господи, господи, господи, господи... Офигеть... Нужно криперов еще убить... Ааа, -а -а, не порт, что, Господи... А, нам? Эндермен! Ребята, я могу убить эндермена? Давайте-ка я его убью. Я знаю, что нужно строить, в принципе. И я готов уже его убить. Господи, крипер. Еще один. Нет! Изрывайся. Более крупный это. Вс ⁇ nice. Смотрим. Так, так, так, так. Да! Эндржемчук! Просто лучшая серия, серьезно. Я в шоке, ребята. Я в шоке. Ладно, а? на этой ноте можно заканчивать ролик. С вами был Dark Slash. И всем удачи и всем пока!